Здравствуйте, меня зовут Александр, я сервисный инженер компании iGo3D Россия. И сегодня я вам расскажу про базовое обслуживание принтера Form3. От базовым обслуживанием я подразумеваю периодическую чистку и смазывание необходимых узлов принтера Для этого нам сегодня понадобятся салфетки универсальные, чистящие средства, спирт, салфетки бумажные, груша для продувки и смазка Перед тем, как мы начнем, в первую очередь нам необходимо удалить из принтера картридж, планочку и печатающую платформу В первую очередь мы рассмотрим принтер снаружи. Принтер состоит непосредственно из корпуса принтера нижняя часть и защитной крышки рабочей зоны. Со временем на корпусе оседает пыль и могут появляться следы фотополимера из-за не очень аккуратного обращения с принтером. Для очистки большинства поверхностей мы будем использовать вискозные салфетки, так называемые чудо тряпку которую можно купить практически в любом хозяйственном магазине. А для чистки корпуса и защитного купола рабочей зоны мы используем чистящие средства для пластика и стекол. Так как, если корпус принтера сделан из алюминия и стекла, то защитный купол рабочей зоны выполнен с поликарбоната. Его недопустимо чистить за пропилом спиртом, так как из-за этого могут образоваться трещины. Внутренние полости мы чистим аналогичным образом, как и снаружи. Периодически необходимо проверять и чистить, если потребуются, оптические элементы в лазерном модуле. Для этого переходим в настройки принтера, выбираем обслуживание и замену лпу модуля. Это необходимо для того, чтобы модуль выехал в зону обслуживания. На лазерном модуле необходимо обратить внимание на два элемента. Это ролики натяжения и оптическое стекло. Данные элементы необходимо чистить изопропиловым спиртом обычным. Для чистки подобных вещей мы используем изопропиловый спирта, разведенный с водой. Если на оптическом стекле имеются большие частицы пыли, то в первую очередь необходимо сдуть их грушей, которую показывал я раньше. Берем грушу и сдуваем крупные частицы пыли. А далее берем салфетку, смачиваем ее изопропиловым спиртиком и Медленным движением на себя протираем оптическое стекло. Визуально смотрим, чтобы на оптическом стекле не осталось ни разводов или подтерпов. Если все хорошо, то закрываем крышку и отправляем лазерный модуль домой. Также необходимо следить за состоянием трапецидальных винтов по оси Z и по оси X. Очень важно, чтобы на винтах не было загрязнений, необходимо периодически производить их смазывание. Перед нанесением свежей смазки необходимо максимально возможно удалить старую смазку. Смазку удалять необходимо бумажными салфетками. Наносим новую смазку. Рекомендуется использовать смазку на литиевой основе. Она доступна практически в любых магазинах автозапчастей. Сегодня мы рассмотрели базовые процедуры по обслуживанию принтера, благодаря которым вы сможете поддерживать ваш принтер в чистоте и работоспособности. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, нажимайте на колокольчик. С вами был Александр. Всего хорошего!